Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас очередные ваши посылки уезжают и сиденья Почты России, и накладки для подшивки с ней. Различные мелкие пакеты, большие коробки. Почта России доставляет грузы до 20 кг по всей России. Получать вы будете в отделении. Если необходимы комплектующие, либо запчасти для мотобуксировщика, можете... Обращаться к нам в личное сообщение группы Мотобуксировщики и Железная Собака Либо на сайт буксклаб.ру А вам Всем спасибо за просмотр Пока